Ну вы два продаете, да? Нет, нет. А. а тут у вас светло. Помочь? Ой-ой! Ой-ой-ой. Ну понял, я уже хотел хватать его. Что, здесь будет? Да, отлично, да, спасибо. Тут можно пока в руках на коленках положить. Вы владелец, да? Да, конечно. А документы можно попросить? СТС с собой. Вы же рассказывать будете что-нибудь, не против, я микрофон на вас нацеплю? Наверное, не надо лучше стесняюсь. Да ладно, не стесняйтесь, получится. Ну так есть чуть-чуть. Не, а мне можно СТС-ку? у меня дома. Если надо, провать. СПТС-ка нет дома. Я просто номер двигателя не вижу. У вас есть фото хотя бы? Фото номера двигателя? Ну, фото ПТС. Блин, нет, А там дома никого нет? Я могу съездить как бы, не проблема, Нет, если нету, будете брать, конечно, проверите. Фотографировать проверьте. никого нету, да? Это да а Вряд ли она с этой. Ну, я ж не знаю почти, я понял, спасибо. Так-то по СТС, что я могу увидеть, я номер не увижу, ничего. Так, а номер двигателя, он вообще где есть-то Вот здесь. там. Смотри, это уже накладка здесь, да? Да. Угу. Так, зеркалики не оригинал у нас, да, идут? Ну, это от литра я с таким Да, я понял. Так, здесь оригинал, фара, радиатор, дай просто сумочку, спасибо. Цепь звезды менял в начале того сезона, mm -hmm. ну сколько, ну тысячи три, наверное, я проехал, не больше за сезон. Mm -hmm. Ну все жидкости, масла тоже я перед сезоном меняю. Так, что рассказывать, резина, задняя уже, наверное, пора бы его, и передний можно. Ну подымили, пофотографировались, да. Но уже было дело к прощанию, скажем так, уж можно было подымить. 4,68 было, четыре, Сколько? 4,20 еще есть. Так три с половиной минимум, сколько я помню, да? Минимум. Минимум. Так, три с половиной минимум. Как приятно, что здесь ковер. Да, я думаю, не соскочил бы он никуда. Так, 4,25. Еще есть покататься. Да. По какому? Да. Да. Колодки под замену а, ну, я Могу чуть позже сейчас Я Процентов... сейчас не смогу, знаете, у меня там все завалено Процентов в да, 15 осталось ты, как бы, на <coughs> Да, да, понятно Не вставлю Клипсы не вставлю У меня 6 стоит, ну до рубля 3 дайте за замену за, Я думаю, договорились Ну за спокойно. ну за 8 забирай день я сейчас стараюсь найти я... грузик не оригинал грипсы не оригинал пульт похож рычаги да, да, нехисовый сейчас посмотрю спасибо он американец что ли уго да. полный бак чистенький вроде можно, да, с вашего позволения? Конечно, конечно. Открывай. Замок не ушатанный. Здесь тоже как свеженько. Так, замок давай. Это оригин, не оригинал, да? Кабаш? Нет, это я с Сабашин монтаж, да, если угу. что, это важно на всякий Далеко катались? Ну, максимум там 200 километров, не больше от Москвы, то есть особо так на нет. А что пластик откручивали? Так он полностью красился. Ага. Ну, пластик, я так смотрю, не могу понять. Оригинал. Он... Точно? Все оригинал. Может, можем любую снять, прям посмотрите, все оригинал. А был он цвет черный, что ли? Нет. Такой же, да? Красный был. А то есть он ремонтировался и покрасился, да? У меня было, я его купил, uh -huh. вот это была еще подкоцанная у меня uh -huh. И я его снял, я поставил китайский uh -huh. Вот, он на китайском поездил-поездил, но перед продажей обратно одел этот Похвально ну, Он мягенький, но не настолько, чтобы... Ну просто китайский он из чего разлетается? Я в курсе, там Купил падение, за 30 тысяч да, комплект и не паришься, а оригинальный там деталь блин стоит Ну такие, знаете, так очень редко делают, это похвально с вашей стороны, конечно ну, mm. просто многие заморачиваются, что ой, Китай брать не буду, там, знаете, а так далее. Да это я знаю, что я сам такой. Оригинале. Я считаю, что если брать Китаем, то он должен стоить тысяч, тысяч на пятьдесят дешевле. Ну, тридцать тысяч сколько там комплект? Нет, дешевле рынка, а, если он ну в китайском да. пластике. Падения были? У меня было на китайском, mm -hmm. э, ну там один мне раз, его, грубо говоря, бортанули, он припаркованный вообще стоял. А вот здесь вот что может быть вот здесь кузняк? это было не знаю это я с таким покупал и второй раз я не знаю там, на километрах на 20 меня просто из-за автобуса перестраивался там mm -hmm. на девятке вырезал я на левый бок упал у меня вот эта ножка ломалась и mm -hmm. менял и все больше ничего не было что-то я честно не помню чтобы на оригинальном вот такая накладка была с девятого года у всех так а, с 9 В -го. седьмом году ж не было. Это Нет, в м не было. Да, это 9 А, год. все туда понятно. То есть смотрю, что-то. Думаю, почему накладка и почему номер двигатель не вижу. Я понял. Это 9-й год, да, у них у всех. Да, так. да, да. Я же почему, видите, документы не глянул. Ну, то есть, как бы в СТС, что там в СТСке там толком не, не ну Винс не верит там на всяких ну, случай. Там же не написано, сколько владельцев там, где он был куплен, тогда привезли. В СТС, я вам скажу, написано один, кто ввозил его в страну. Угу. Он его, соответственно. Второму, и на второго там две записи, потому что ему первая запись у него, ему выдали номера на машину, mm -hmm. вот, он их сдал, соответственно, mm -hmm. вторая запись ему выдали на мутации. Ну, вот. один и тот же владелец, да получается. Да, да, да, на нем он стоял вот на первом, на учете, я mm -hmm. второй собственник, получается. А вопрос, вы его красили, наклейки сами клеили? Конечно. Вот это заказывали вы это, в рекламке? Наклейки? Да, да, да, клеили. Не имеется в виду, это же не оригинально, это нет, в рекламке. Не в рекламке доказали, те кто на царапинами занимаются, Ну то бишь не, не оригинальные наклейки получились. конечно, вас, оригинальные. Сколько у вас? Под лаком да, идут. да, нет. нет под разве? лаком только вот здесь идут. Ну то бишь на даже не здесь, здесь они идут не под лаком, а под лаком идут только на жестких местах, там где вибрация, то есть так получается лака начинает разрушаться mm -hmm. на наклейке, потому что ну адгезия плохая. Вот, а так насколько я знаю, а, ну да, видно. Ну хорошо, все равно сделано. Что там? Радиатор, ну да, и болт не родной, да? Да, это такое крепление. Так, смотрим, что там у нас с радиатором было, не было. Тут вроде целое. Радиатор на новый не похож. Значит, что? Вероятность того, что его не меняли. Но если меняли, то не так недавно. Не, ну, не знаю, я то не лазил точно, по крайней мере. Мы что должны... смотреть? Смотрите, В общем, да? Да, снизу там крепление радиатора. Так, 464. Из пяти. Пробег у него где-то примерно тысяч, наверное, 50-55, да? Я брал на нем 15 было. А Надо... сейчас? Нужно включить, посмотреть. 25 900. Угу. Ну, это, это я с 17-го года ездил. Ну, либо вы ездите, у вас колодки какие стоят там? Здесь не оригинал стоит, но хорошие какие-то. А с той стороны вы же меняли, что-то ставили, да, колодки? За три года ни разу. Ага. Ну, то есть, может быть, просто... Да я езжу, то я говорю, и... Ну, вы в городе ездите в основном? Да еду редко. Понял. Как бы, ну, катаюсь, понятное дело, но то работа не позволяет, то погода. У -у -у. Хотя этим летом-то мы покатались еще более-менее. Ну, то на ну, ну, и то да. По сравнению со всеми, я мало. Ну, кто как ездит, да. кто только У кого-то выходного дня мотоцикл. А кто-то прям жаревает, что? Вот Стыки. А. а там, видимо, у вас стоял, да? Да, там я, когда покупал, была ксеноновая mm -hmm. лампочка, я заклеить, поставил заклеили. обычную, да. А Чтобы пыль не летел да, туда, да. да. да. Часто дырку делают для ксенона. Ну, мне обычный свет устраивает, ну, да. скажем. Если для города его хватает, конечно. Так, а что за регина стоит? Кто? Регина цепь стоит, а вы меняли уже? Да. Сколько денег она стоит? Ой, я за все, по-моему, отдал за две звезды и за цепь 16 тысяч, если я не ошибаюсь. Это дорого. У нас десятку цепь, это замены, наверное, вместе? Или ну меняли да. сами? Не-не, мне меняли. А ну, там, может быть, да, Цепь дороже. Так вообще, цепь со звездами, но ну, нормальная цепь со звездами, такая, более-менее, она стоит он, в пределах десятки. Ну, я вот тут в мотосервисе как бы, да, я 16 отдал, и мне все сделали, как поменяли. Ну что, давайте заведем. Да, все, правда. Так, сейчас я еще резину гляну, какого она года. Свежая, да, резина? Да какой резина? Ее, уж а, ее уже подтерли. 15-го. 15 год, да. С другой стороны. Ален, с другой стороны. Вот здесь, вот там посмотри. Вот сюда вот заглядывай. 16 -го. А, 16 вижу. резину в принципе передок еще можно оставить, а зад поменять по-хорошему. Даже ну, по-моему, по 5 лет, да, Мишлен? Да, ну вообще, да, 5 раз. лет. А нет, они дают 5 лет гарантию, да, но 7 лет, то есть она точно ездит, разреши. А вас не сложно будет открыть под седлом, чтобы замерить аккумулятор? Ключи Где есть? Найдем сейчас. Будьте любезны. Где шестигранники? Вилку особо не крутили. Вилку особо не крутили. Это не, это не родные зеркала. Это, это, да, это с это литра. Так, там ничего не крутили вроде. Ну, по сравнению, кстати, с оригинальными в пробке очень удобно. Прям едешь, сам сложил их. А тебе надо ее дергать, она откручивалась. Вот, у него были такие, стояли, да. Один раз повернул, все, и они это. Так, упор есть. Упор я вижу. 2009 год, да, действительно написан шильдик так и здесь упор а грузики вы меняли с э, грипсами вот эти а я покупал с китайскими не спрашивали почему не да мне как без типа под этот же сделаны как под цвет типа? нет нет нет как нет, э, э, э, резома а ну типа оля а да ну да типа круто если была резома, было призума, было бы круто конечно Рука не соскальзывает, держится в Ну просто прохладно, особенно вечером, когда едешь вот за, за эти ну, вот Ну Кстати, стуки. не скажите, не обращал внимания ни я разу. Взял, вот, по какую погоду ездить? Не, резом еще может быть, но я не знаю, я вот с этими катался, они какие-то вообще, ну, Особенно по осени там, где катаются, там где-нибудь октябрь. Они холодные, пипец. А я в октябре уже все, он ну. стоит. Мне приходится и в зиму бывает, мотоцикл перегоняю. Последний раз катался уже в этом году было плюс два и мы проверяли мотоцикл на соосность. не ну пока снег ты не было считай осень была. так выкатываем заводим я думаю а что здесь нет, нет, нет не давайте будет. а что будете брать себе я уже литр хочу созрел вроде как в смысле хонду файр Файер литровый чих менять они вот мне нравятся в управлении как бы довольно хорошие мотоциклы Фаер мне очень зашел я с седьмого года сезон откатался он и управляется сейчас прям подождите не, не заводите пока можете выключить пока я проверю, что он может. Так, 12.05. Давайте, включите, пожалуйста. Сколько будет? Ага, уже слабенько, да? Ему уже надо подряжать. И давайте попробуем заведем его. Сколько просадка будет? Все цилиндры включили, все нормально. Дай фонарь, пожалуйста. Записывали, да? Нет. Позавчера? Да давно. Мне только... кажется, месяц даже. А я просто поворотники подключаю а то вчера. Да, да, один не Роли работает. смотрел, да, не, не было его. Пару поморгай, пожалуйста. А, убери. Так, а у него, да, у него пасенга нет. Не-не-не, не. американец, да У него нету Что-то сигнал там стоит, не пойму А там двойной какой-то стоит, да? Это вы ставили, нет? От чего? От Камри От Камри? Очень противный В пробках прям нура работает Пипец вот так-то вроде мне все пока нравится По болтам смотрим, крутили вилку или нет Вилку вроде не крутили, а если крутили, то не кривыми пассатижами Все здесь шпунтики на месте Так, это под поворотники выведено здесь. А эти не работают пока вы или тоже работают? Работают Ага, понял мод такой интересный, кошельненький, конечно. Типа без падений. А у вас падение налево было, да? Да, налево. И вы поставили обратно, да, вот эту вот штуку? Ну, лапку переключений меняла. И вот эту, да. Вы ее целиком меняли? Да. Она у меня вот здесь лопнула. Я вижу, да, да. А, и вот эту тоже Да-да-да. И у вас не было подкатного ролика, да? Вот этот вот стерлось чуть-чуть, да? А у нас подкаты такие с лапками. Я понял, здесь получается стерлось, потому что не было, да? Его? А, да, да, да. Да, отлично, все работает. Все функционирует так, слушаем сцепление сейчас нагреется чуть, его немножко разгазуем послушаем сцепление, пока на низких оборотах Но я звука не слышу Ален, повыжимай вот так, пожалуйста а выжимать, да, сюда. Обороты плавают, чего? Не прогрелся еще что ли? 60 градусов уже прогрелся. Держи 5000, пожалуйста 5000 оборотов, подержи да, да. Все, все, Спасибо, а то не слышу ни хрена. Вот таких каких-то жестких падений я не вижу Каких-то кастролябов, мне все нравится Маслице подкапывают. А масло недавно меняли? Ну сколько 3000 я на нем проехал? А, не знаю, что. Но я еще не менял. Его капает? Ну да, что-то я сам уж удивился. Маслица здесь головка, ничего не течет. Где-то с пластика натекло. Это масло, да. Масло или антифриз? Масло, масло. Просто я думал, если вы недавно меняли, то это может быть где-то остаток где-то на пластик лег. А если 3000 назад, то где-то она подтекает. Может из-под крышки где-то. Мы сможем снять боковушки вот эти? Да очень проблема вот снимать. Вот Но здесь не, вот Не вот это, вот это вот. Но она просто целиком вся снимается, она а, отдельно она не, не снимается. Не Хотя бы подвинуть даже. Подвинуть вот так. можем, конечно. Давайте сделаем. потому что Я сейчас ничего не вижу. Но я поэтому думал, я думал, недавно меняли, знаете, может на пластике где-то осталось, где да. На самом деле не так. На тебе фонарик. А ну где-то вот на пластике висит да -да -да. вон. Но это не антифриз. Мне кажется, где-то из-под крышки давит. Вот. Это может быть из-за падения. А вот это вот твои. Видите Да. Что это такое? Я отсюда просто не вижу, что есть. аккуратно. Можно. Вот. Это расширительный бачок, насколько я понимаю, нет? Сейчас работает ровно вроде. Здесь тормозуха нормальная. Ну вот тогда отвинул, ага. да, смотрите. А можете подержать, чтобы я ее не отломал. Чуть-чуть подержите, я туда под низ гляну. Что это такое, блин? Да нет, вроде. Нет, а, вот она, вижу. Нет. А с этого, слабкий КПП, скорее всего. Слабкий? Ну не слабкий, свало КПП. А, свало. Сальники, да? Вот здесь можете посмотреть, вон оно, да. Возьмите. Сальник? Да, да, да, сальник. сальник. Он, сверху течет. Видишь? Потому а -а. что там все внизу мокрое, видимо, оно накопилось, сейчас капнуло. Ну, то есть сальник КПП надо поменять, получается. Будем надеяться... Ну ладно, мы сможем... хоть малой бедой отделались, на самом деле. Хорошо сейчас заметили. А? Этого не было. Ну, не было в том-то и дело. Ну, это по пластику прям? Давайте его заглушим, чтобы он не молотил. Мне кажется, надо под пластиком что-то смотреть, что там еще, потому что-то что, что как-то обильно капает. Потому что уже накапало нормально. Потому что как бы ну, сальника, там давления около сальника нет. Там чисто брызговик идет. Потому что она так сука сильно течет -то? Ничего там не видно. Ну, не обязательно, что он еще с этой стороны, да, может быть стойте потихонечку так вот, просто видите, я. как раз таки вот именно вот именно здесь снизу как будто протекает. Вот, видимо, он капает вот, где-то вот здесь. Значит, под, под крышкой под крышкой есть. я не вижу, чтобы там прям а, сильно. Вот еще вот. Вот, вот что здесь. Сырое, вот это? Ага. Ну, а, ну вон снизу из-под крышки есть, наверное. Да, крышки. Вот, а падение дальше... было на эту сторону, да? Да, да но крышкой... оно не текло. К Крышка не подбитая. Да это вообще она не текла. Это вот первый ага. раз. Я понял. Но ну, если все окей.. Если все окей, то мы бы его, наверное, рассмотрели бы к У меня видеозапись закончилась. Твою мать, включи что-нибудь у себя, и Горизонталка, потому что у меня камера села. Горизонт. Вот, короче, у меня есть только подозрение о том, что надо бы снять бы пластик. Знаете, как мы, наверное, сделаем? А давайте, чтобы было честно, если, например, заказчику понравится этот мотоцикл, мы его, наверное, заберем. Но с одной просьбой, чтобы вы, пока он мы там будем документы оформлять, пока он там будет соглашаться, да, вы сможете снять боковой пластик, чтобы мы просто более детально изучили проблему? Вы сфоткаете, ну, где она течет? Нет, ну мне в любом врача... случае теперь это делать как бы... Даже только. если вам не нужен. Да, даже ну, если вам не нужно. Не проблема, такая, да? Единственное, не, не, это не проблема, только не сегодня как бы... Хотя бы сегодня там... уже в любом случае нет, потому что мы должны понять, какое, насколько вложение здесь будет. А послезавтра там, да? Ну да, да, да, не вопрос. То есть, есть будут ближайшие выходные? Я ну мы с вами с на ним. связи, если что вы там напишите, там фотки покажете, где течет. Если, например, там из-под крышки где-то, это один вопрос, да? Совсем другой вопрос, если это будет в другом месте. Вот. Да, И потом, когда я приду его забирать, златный пластик обратно не ставить, чтобы я глянул, что это оно. Мы загрузили, деньги отдали. Ну, давайте я, в принципе, если располагать временем, сейчас скину эту пластмасску. Мне как ну, давайте, если не сложно, давайте. Я просто с ней снято его и оставлю. Можно да, только ее тут собрать? Да, да, конечно, давайте. Да, нет, она пишет как раз. Такого не поставьте тоже, мотоцикл обратно. Подножка, да. да. Все, ставьте. Да, что ставьте, да. Так, а у нас тут течет из-под крышки. И из под крышки, да. А, жиж... Не, это, это жижа. Это бензин выливается. Куда? А, из под крышки нет, течет. Крышка целая. Вот, вот, вот отсюда не течет? Да. Вы думаете из-под этого, да? Кстати, может а быть из-под помпы, да? Может быть из-под помпы течет. Вот, вот, вот здесь мокрое вот. очень. Здесь тоже вот. Прям, а, прям а что вот. это масло? Непонятно. Масло, масло, да. да. А, ну Фонарь. А, да. Так. Вот туда подай, да, нет маслом. Нет, вот это. Думаете это антифриз, кстати, может быть, ну, просто. Он... И что? Это там мы его видели, да, там отдельный. Да, и здесь еще один. То ли оно стекает, нет, оно вот именно вот отсюда вот вот вот оно льется где-то что-то. Просто что с под крышкой начал течь, если он не падал. Либо вы пластик недавно только одели? Нет. Давно уже, да? да а, на этом пластике, да? Да. Я весь, весь, весь он продавал. Просто 450, угу. чтобы борзу поставил. Ну, видимо, они хотели продавать. Да. Такое есть, такое, да. Ну, так самое основное, да. Мокрое, да. Влажное, нет. Можно завести, попробовать. Натюш, эффектно капает. Да, то есть оно только завелся. Там сейчас бензин потечет опять. Тут две ножа, вон он, капать где-то. Да, абсолютно. А можете его разгазовать. Если... Все, он перестал капать. Давайте пускай постоим по молоде просто. Минут три, ну Ну вы пластик отдельно покупали, да? Ну вот маленькую я покупал. Ну, тут вроде все ну, оригинал фон такая. Но это, ну, это скорее всего, я знаю, что думаю, это. Смотрел, я думаю. Я думаю, знаете что, это может быть либо действительно антифриз, и там где-то было масло, и оно накапало как масло. А, либо, либо, вполне, ну, обычно антифриз течет когда холодный, то есть не когда он горячий, когда холодный, если течь идет. Вот, и плюс, а, если накинуть, вот посмотри, ну, здесь болты прикручиваются. Да, да, да, да. По Я течет, понял. И там. второй момент, мне кажется, что еще он стоял, видимо, ну, на холоде, потом, ну, вот. нагрев, нагрев и холод, из-за этого он может подтечь. Ну вот 370 нависит, но готов торгаться, но в рамках разумного, то есть там, не знаю, здесь 20 тысяч, а готов уступить. Ну, то есть 340 вы готовы отдать его? Нет, 350. А, 350. 350, а не Я понял, понял. Я же почему и спросил. Ну, хорошо, это тогда. Я не против, я же почему спрашивал, знаете, как бы заранее, ну, то есть я же должен понимать. Вот, ну, давайте тогда, в принципе, 350, я думаю, в принципе, можно даже будет его забрать, когда только это сделает, вопрос. Давайте, знаете как сделаем, тут в принципе что, только заднюю резину поменять ему надо будет, да, по большому счету, посмотреть что, так я сразу скажу, задняя резина под замену, здесь посмотреть что с сальником и посмотреть что с течью, так по, даже во всем этим косякам, которые я вижу, но имеется возможно, ну да, да, масло бы да, продолжим, я думаю скорее всего там это либо из-за нагрев, и, ну холодный нагрев, ну, может быть там что-то случилось, вот здесь как бы потеет, это нормальное явление, здесь потеет, это как бы, ну как, относительно нормальное, мы не новый мотоцикл смотрим. Вот, здесь вроде все стоит, как должно быть, там, никаких там, болтов нигде не крутилось, здесь тоже он даже аж закислился от того, что ему скучно. Вот, как бы, я тут ничего, каких-то косяков прям жестких не вижу. Пробег здесь написан 25, да, но я думаю, здесь пробег раза в полтора побольше, но я так думаю, опять же, то есть только исключительно... То, что диски как бы подстерты, но это стертые диски могут по городу. Там это соответственно. У меня предыдущий хозяин бы его покупал. он, говорит, он гонял типа на диагностику в Ауэму модуль. А он дилерский? Я не... А, он же американец какой-нибудь, он английский. да, да, да, он же американец. Он, он, он даже мне тут все чеки, бумажки как показывал. Угу. Ну, угу. вроде там у них все было, как-то масло у них менял, и все, и они вроде как смотрели, с что типа, с мотоциклом все нормально, угу. типа, двигатели они у него там слушали, я бы что-то за цель за все это переживал, угу. вот, но где мне не это, говорят, все, все нормально тоже. Ты что думаешь по поводу мотоцикла? Скажи, не молчи. Ну, это не мороженое, конечно. Да. да. Вторая просьба опять капает. ПТС фото ПТС да и фото и фото номер не видно я видел да номер двигателя он с другой стороны находится номер двигателя насколько мне известно находится вот здесь вот прям да сверху он у вас есть там не видно давайте да да да вот он да вот он сверху вот вот это вот а резинку, если мы можем это можем ее это вот все виден номер двигателя вот он да, то есть то есть мы сейчас просто проговорим калорий. да. Все, ладно, спасибо вам Извините, что не так да, Всего не доброго это, это, это дает, вот, с... uh -huh. Спасибо большое Нам сюда, да? Да, да, да, да? Ну, не знаю, Аленка собрала Ну, что скажете дамы Про мотоцикл да, я, я, я, я... Алена, давай, верди целом, может, и неплохо но, Блин, зачем они откручивали Или не откручивали Радиатор Почему да. там стоит неоригинальный болт? Ну это, это, это вопрос, да Хорошо, давайте представим вопрос века Этот мотоцикл стоит э, в среднем э, 370 плюс То есть они все стоят 370 350 я взяла Ну 350 он и стоит сейчас то есть 370+, плюс они под 40 начинаются, нормальные, прям с пластиком, с оригинальным. Нет, вот. ну в целом нормально ну, за 350. Я считаю, что за 350 тысяч рублей, учитывая, что мы брали за 350 какой-нибудь РР uh, 2006-2007 -го года, это уже идет 9 год. Ну, я думаю, надо брать просто. Это реально. А спонсором сегодняшнего выпуска Инна и канал Globus MotoEquip. Привет, друзья, вы на канале Globus MotoEquip, и сегодня мы поговорим про мотоботы. Поехали! Друзья, загляните на канал моей жены «Глобус Мотоэкип». Где-то вот здесь будет ссылка. Тут Инна поведает вам об экипировке, полагаясь на свой 10-летний опыт работы с экипом, побывав на таких крупных заводах в Италии, Тайнезии и Альпинстар. У меня иногда такое впечатление, что все начинались кроссоформом. Также Инна может стать вашим личным консультантом, сэкономить и уберечь вас от ненужных покупок экипа. Гоу подписываться! Это Алена, наш новый специалист. Это Инна по экипировке. Это Патрик, канал Глобус Мото. Всем пока.